Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продемонстрируем, каким образом производится управление видеорегистратором. Значит, просим не оценивать качество изображения, которое вы сейчас видите, потому что снимаем мы на фотоаппарат с экрана. Значит, каким образом производится управление? Управляется Видеорегистратор с помощью компьютерной мыши, как обыкновенный компьютер. У него есть меню русскоязычное, достаточно удобное. Для того, чтобы зайти в основные настройки, заходим в главное меню. В главном меню мы можем задать авторизацию, то есть это логин и пароль. По умолчанию пароль не установлен. Значит, Настройки. Какие у нас имеются настройки? Общие настройки там, где указывается дата, время, качество записи, сетевые настройки, IP-адрес, маски, шлюзы, сетевые службы, управление жестким диском, управление учетных записей, информация, журнал, там фиксируются все перезагрузки и меню значит, с настройками записи в какое время записывать в какое время не записывать где детекцию движения включать аларм это детекция движения собственно ее нужно активировать на третью камеру допустим, активировать и выбрать область режима область ту которую будем детектировать допустим можно какую-то определенную область задать небольшую то есть не обязательно на весь экран это делать. Сейчас я выключу. А где производится просмотр видеозаписи? Правой кнопочкой по экрану воспроизведение. Здесь мы видим календарь. Это месяц, год, дни недели, точнее дни месяца и недели. Выбрали дату, выбрали камеру и запустили просмотр. Спасибо за внимание. До скорых встреч.